My name is Nina and this is my first video. Let's talk in English. I'm from Russia and uh, I would know English, but not perfect, of course. But with pronunciation uh, or a small problem. As I'm talking on broken English. In my student languages include Korean, Spanish, Russian. Who wants to learn English completely? I volunteer. And hope you too меня на my channel standards translate from English into Russian, who certainly wants it. Once a week I will post a video in English, and you will translate. So you learn to know of English speech. Теперь давайте переведем. Меня зовут Лина. И это мое первое видео «Давайте поговорим на английском». Я из России, но я хорошо знаю английский, но, как говорится, не есть. Оно не идеально, но и есть маленькая проблема с произношением. Я думаю, это из-за э, такого вот волнения. Я часто меняю интонации. То я говорю быстро, то я говорю медленно. Но надеюсь, это исправится. Помимо английского я еще изучаю корейский испанский, и основной русский. Кто хочет полностью выучить английский, я доброволец. Мой канал. Смысл моего канала заключается в переводе с английского на русский. Так когда кто-то будет с вами говорить на английском, то уже самым уроки то вы будете уже машинально понимать, что вам говорят. В неделю один раз я буду выкладывать видео на английском, вы будете переводить. Ну, конечно же, если вы этого хотите. Я надеюсь, вам понравилась эта затея, вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока!